Опасность? Это наше все. Кто бы не хотел гонять на безумной скорости, рассекая просторы нашего чудесного мира. Игры, которые представлены в этом списке, дают нам полное ощущение скорости и адреналина, а автосимуляторы дают почувствовать еще и полную реалистичность всего этого процесса. Forza Horizon 3 – гоночная игра с открытым миром. Она отправляет игроков в Австралию, участвовать в фестивале Horizon. Компанию Forza Horizon 3 полностью можно пройти в кооперативе на 4 человека. Большую роль не играет система драйватаров. Игроки могут редактировать имеющиеся события. В проекте представлено свыше 350 автомобилей. Для любителей высоких скоростей в игре присутствуют суперкары, способные набирать скорость 400 км в час даже более. А если появится желание погонять на чем-то действительно с вором, без проблем. В игре имеются отличные дорожники, способные преодолевать практически любые препятствия. Вы сможете участвовать как на различных турнирах, так и просто кататься по открытому миру, наслаждаясь дивной графикой, природой, городами, которые проработаны очень детально. Вас ждут множество возможностей тюнинга, большой выбор различных легковых и других авто, которые будут максимально визуально приближены к реальным. Можно преобразить авто на свой вкус, перекрасив его подобрав различные винилы. Закрю отправит игроков кататься по просторам открытой карты виртуальных Соединенных Штатов, которая заполнена испытаниями и другими геймерами. Имеется разнообразные типы местности, города, природы, холмы, кукурузные поля, каньоны, пустыни и гоночные трассы. Можно создавать свою команду из четырех человек, вместе уничтожать конвои или угонять от полиции. Создавайте свою команду и присоединяйтесь к сетевой игре в любое время, за что бы вы ни взялись. Рассеять конвой или уйти полицейского преследования. Каждая гонка будет уникальной и захватывающей. К вашим услугам все Соединенные Штаты Америки. Каждая дорога, страны и все, что между ними. Вас ждут пейзажи, ландшафты на любой вкус, шум на улице мегаполисов и тихие пригороды, лесистые холмы и кукурузные поля, каменные каньоны и пустынные дюны, и даже гоночные треки. Выбирайте нужные детали в зависимости от местности, где присы соревноваться, и умения на более подходящие вашему стилю вождения. Грит Автоспорт – это продолжение широко известной серии виртуальных автогонок, которая была создана с учетом всех пожеланий огромного числа поклонников серии. Работа над игрой ввелась в сотрудничестве с профессиональными спортсменами, а также гоночными экспертами. В этой игре вы сможете почувствовать себя настоящим профессионалом, принимая участие в классических и современных видах автогонок. В Грит Автоспорт вы соревнуетесь за славу победителя, будете пытаться не только удовлетворить амбиции своих соперников, но и оправдать ожидания спонсоров. Уникальный режим карьеры позволит вам специализироваться на одной дисциплине или даст возможность испытать себя сразу во всех. Любой выбор подарит вам незабываемые впечатления. В игре присутствуют 22 локации, свыше сотни самых разных трасс, различные виды соревнований, дисциплины, в числе которых кольцевые гонки, гонки на выносливость, дрифт, гонки на двумястных болидах, модифицированных авто, суперкарах и прототипах. Ощутите на себя сильнейшее напряжение кольцевых гонок. Принимайте участие в продолжительных ночных заездах на выносливость, которые станут для вас серьезной проверкой мастерства и силы духа. Dirt Rally Ралли – новая игра в серии популярных гоночных проектов, предлагающая прокатиться по бездорожью. Проект предлагает проверить терпение и умение выжить из автомобиля максимум на сложных поворотах, понимая, что каждая ошибка может стать фатальной в финальном зачете. Dirt Rally предлагает детальные возможности кастомизации автомобиля, а система повреждений в сочетании с ограниченным временем, отведенным на ремонт, заставляет еще бережнее относиться к своему железному коню во время заездов. Главное в Rally – это правильное авто, правильная стратегия и правильная команда. Dirt Rally – все, что нужно. Вам предлагается выбор из 39 знаменитых и значимых машин как прошлого, так и современности, которые включают и автомобили, любимые игроками и те машины, которые наиболее подходят для предстоящей местности. Извилистые лесные тропы, смертельно опасные прыжки соответствующих склонов и узкие горные тропы. Именно по таким дорогам предстоит прощаться и вам, и вашей машине. Огоняйте топким дорогам Уэльса, пыльным тропам Греции и заледенелым асфальтом дорога Монте-Карло. Прокатитесь по легендарным склонам Пайкс-Пик, снежу Горан Швеции и захватывающий дух ландшафту Финляндии. Дёрд Ралли дает вам возможность испытать свои нервы и насладиться острым ощущением на самых знаковых местностях. Project Cars – это потрясающее гоночное путешествие. Игра Project Cars протестирована и удобрена страстными поклонниками гонок и реальными гонщиками, принимавшими участие также в ее создании. Представляет собой гоночный симулятор нового поколения, который выбрал в себя невероятную комбинацию фанатской страсти и высокопрофессионализма разработчиков. Вас ждет невероятное погружение в игровой мир, достижимый благодаря передовой графике и невероятно реалистичному управлению, которое позволяет отлично чувствовать дорогу. Создайте своего собственного гонщика и участвуйте в одном из множества соревнований, доступных в динамическом режиме карьера, Совершенствуйте свои навыки, в неограниченном никаких рамок или режиме карьеры. Вас ждет множество видов гонок и непревзойденный в набор трасс. Вы также сможете стать новой легендой. Состязать в напряженных сетевых поединках, благодаря огромной подборке трасс, подобным которой не было ни в одной гоночной игре за последние годы, инновационным системам погоды и смене выбора времени суток. глубокой настройки автомобилей и многофункциональным пунктам техослужения, доступным во время гонок, а также при поддержке Opel's Rift и разрешении 12K Ultra HD Resolution. Project Cars попросту составляет всех возможных соперников далеко позади. Игры должны развлекать, и с этой задачей успешно справляются аркады, в которых нет места усложненной физики физике автомобилей. А с другой, есть симуляторы, в них непременно надо играть с особым контроллером, чтобы почувствовать гоночный болит. Безудержное веселье отходит на второй план, а на первый выступает самый настоящий спорт.